Многие блогеры жалуются, что их аккаунты крадут крадут их информацию, а некоторых даже вычислили в реальной жизни и преследуют уже на уровне физического насилия. Что нужно сделать, чтобы затруднить злоумышленникам кражу ваших данных и аккаунтов? В информационной безопасности первым делом разрабатывается модель угроз и модель нарушителя – документы или даже целая группа документов. Конечно, обычный пользователь не будет разрабатывать модель угроз и модель нарушителя, но ему стоит понять, что с ним может случиться плохого. Для того чтобы защититься от этого целенаправленно, мы рассмотрим несколько наиболее распространенных проблем для оппозиционных блогеров и для простых людей. Первое: преследование за политические воззрения незаконными или даже законными методами, как со стороны правоохранительных органов, так и иных людей, в том числе связанных со властью. Обычные люди могут преследоваться в результате ссоры, сексуальных домогательств или просто навязчивыми людьми. Так что преследование актуально для всех. Второе. Отслеживание деятельности для установления психологической составляющей с целью влияния через рекламу и прочее, а также с целью установления доверенного контакта или сбора дополнительных данных для атаки. Третье. Утеря данных в результате атаки или сбоев. Четвертое. Хищение аккаунта с целью прекращения его работы или с целью выдачи другого лица за вас. Пятое. Хищение денег, номера мобильного устройства или самого мобильного устройства с различными целями. Шестое. Хостинг от вашего имени, порочащих вас сообщений совершении уголовных преступлений от вашего имени или с использованием вашего оборудования. Атака злоумышленника начинается со сбора информации. Например, он составляет список людей, аккаунтов, подлежащих атаке, если готовится преследовать их по политическим причинам. Аналогично, мошенник ищет, например, людей, собирающихся выехать за границу. Для сбора политических сведений могут использоваться аккаунты людей в социальных сетях. При этом поиск аккаунтов может происходить только по вашей фотографии или видео, на котором есть ваше лицо. Если даже не найдут вас, могут найти групповые фотографии с вами и вашими друзьями в социальной сети. И по ним уже найти вас, в том числе связавшись с вашими друзьями под какой-то легендой. Аналогичную, сексуальный маньяк, или надоедливый ухажер может искать симпатичных женщин в социальной сети. Поэтому, если для вас это приемлемо, лучше всего вообще удалить все фотографии с вами из интернета. Никогда не участвовать в групповых фотографиях, особенно, когда вас снимают со знаменитостями, и эти фото, скорее всего, кто-нибудь выложит в сеть. Помните, поэтому фото Могут найти ваши контакты или использовать его как информацию о том, как вы выглядите для реального нападения с помощью наемных преступников, не знающих вас в лицо. Конечно, не все блогеры будут сниматься в роликах в маске, как это делают ведущие канала Быть Или. Но стоит задуматься об этой мере, даже если кажется, что у вас нет недругов и вы не занимаетесь политикой и вообще не ведете блоги. Как я уже сказал. По фото вас могут искать, например, потому что вы симпатичная девушка, или потому что вы системный администратор или бухгалтер фирмы, на которую планируется нападение с целью лидерского захвата. Вы можете подвергнуться похищению и пыткам. Кстати, поиск в социальных сетях по фото сейчас ведется не вручную, а с помощью методов искусственного интеллекта, и доступен каждому. Это просто и дешево. Съемка в темноте с сильным контуровым светом, когда на видео, как кажется, лишь ваше очертание, также может представлять опасность. Так как по этим очертаниям иногда возможно восстановить очертания вашего лица, хоть и в низком качестве. Далее, одно из самых главных правил. Не портите безопасность другим. Если вы собираетесь запустить групповую фотографию с другими людьми, посмотрите. Если у них нет фото в социальных сетях, возможно, их изображение стоит замазать. Помните, что простое размытие изображений иногда может быть недостаточным. Современные методы искусственного интеллекта иногда позволяют установить фото человека по его размытым очертаниям. Замажьте его совсем. Никогда не постите фото других людей. Никогда не постите сообщение о том, с кем именно и куда вы едете. По крайней мере, делайте эти записи только для друзей. Так как в противном случае на вас или вашего спутника может быть совершено нападение. В частности, в момент, когда вы будете за границей, у вас могут украсть ваш номер мобильного телефона и вашу банковскую карту. Вы останетесь без средств к существованию в незнакомой чужой стране. В лучшем случае вы будете знать, где рядом можно восстановить вашу кредитную карту в специальном представительстве платежной системы. И у вас будет резервная сим-карта с включенным роумингом. Но отдых все равно будет испорчен. Разумеется, возможно нападение, даже если вы находитесь рядом с домом в знакомой обстановке. Поэтому никогда не пишите, с кем именно вы были в каких-либо местах, даже если вы из них уже ушли. Далее, скрывайте любую информацию о вас. Даже ваша фамилия, имя и отчество и краткое описание ваших должностных обязанностей может быть использовано для начала нападения на вашего работодателя. Поэтому, особенно если вы допущены конфиденциальной информации, старайтесь не рассказывать о текущем месте работы и не указывайте его наименование в своем резюме, пока вы там работаете. В резюме часто имеется ваш телефон, который злоумышленник также может найти, если знает вашу фамилию, например, в социальной сети, и будет вам названивать. В лучшем случае с рекламой. Девушкам возможны звонки среди ночи с предложениями интимного характера. Разумеется, не разово, а постоянно. Выключение телефона на ночь, конечно, помогает, если вы не забываете его выключать и не используете как будильник. Однако звонки все равно могут очень сильно напрягать, даже среди белого дня. Поэтому в резюме лучше не давать телефон. Как вариант, вы можете купить сим-карту для временного использования может стоить порядка 300 рублей по нынешним ценам с тарифом без абонентской платы. Вам придется лишь совершать не реже раз в 90 дней платную операцию за ног и сама в зависимости от вашего тарифного плана. И телефонный номер будет у вас столько, сколько вы захотите. Аналогично, телефонный номер не стоит указывать нигде, где он явно не нужен. В частности, двухфакторная аутентификация, она же двухэтапная аутентификация, Телефонным номером по СМС дает сайту информацию о вашем номере телефона. Если базу данных сайта украдут, что бывает не так уж и редко, то телефонный номер будет доступен всем, кто сможет купить краденую базу данных. Иногда это довольно просто и дешево, и доступно даже школьнику, который имеет соответствующее желание и нарабатывает соответствующие связи. Поэтому подумайте, что вам дороже. Ваша приватность – или безопасность вашего аккаунта. Если вы политический блогер, возможно для вас очень ценен ваш раскрученный аккаунт. С другой стороны, СМС не является надежной защитой. Ваш телефонный аппарат с сим-картой могут украсть. И неважно, что он выключен или заблокирован. Ваш телефонный номер могут украсть, причем различными способами. Например, с помощью уязвимости протокола SS7 он же SS7, при включенном роуминге или с помощью перевыпуска вашей сим-карты по факту ее мнимый краж. Для второго пункта могут быть использованы поддельные документы или их копии. Часто сайты позволяют восстановить доступ к аккаунтам, даже если вы не знаете пароль, только по номеру телефона. Поэтому, если ваш сайт не знает вашего номера телефона, то и восстановить доступ с помощью украденного телефона злоумышленник не сможет. В этом случае парольная безопасность без указания номера телефона может обеспечивать существенно больший уровень безопасности, чем с указанием номера телефона. В общем, необходимо проверять, что именно ваш сайт делает с вашим номером телефона. Позволяет восстановить доступ к аккаунту при утере пароля. Позволяет использовать двухфакторную аутентификацию посредством СМС. Использует для улучшения отслеживания ваших действий и нелегальной продажи информации третьим лицам. Нужно очень осторожно относиться к использованию двухфакторной аутентификации. Ее нужно использовать только там, где это действительно необходимо. Очень часто это не необходимо нигде. Сайты могут рекламировать двухфакторную аутентификацию, потому что им это выгодно. В частности, для отслеживания пользователей или снижения количества случаев мошенничества. Это не означает, что именно вы станете безопаснее, ведь таким образом вы подвергаете риску ухищения не только ваш аккаунт, но и ваш номер телефона. Также старайтесь не указывать верный домашний адрес на любых сайтах, если вы не собираетесь от них получать посылки или договоры по почте. Помните! Что Хотя этот адрес нигде не публикуется, он может быть похищен вместе с базой данных сайта при взломе этого сайта, а затем доступен любому желающему на черном рынке. Не стесняйтесь указывать неверный адрес, если видите, что его не будут проверять. Например, если кто-то спрашивает, зовут ли вашего соседа так-то и так-то, не подтверждайте и не опровергайте данную информацию. Вы всегда можете спросить номер телефона или e данного человека, или название организации, чтобы ваш сосед связался с ними сам. Или просто указать, что его сейчас нет дома, если вам лень передавать ему соответствующую информацию. Удалите переписку после того, как она вам больше не нужна. Обязательно делайте это, если вас об этом просят или намекает на это ваш собеседник. Убедитесь! что вы оставили адреса и помните, чьи эти адреса, с какой целью был контакт по этому адресу. Помните, даже если социальная сеть будет хранить данную переписку вечно, это все равно повышает безопасность вашего собеседника, так как в случае несанкционированного доступа к вашему аккаунту хакер не получит доступа к удаленной переписке. Старайтесь выполнять просьбы или намеки других людей в области безопасности. Даже если они вам кажутся глупыми, делайте это постоянно, без их напоминаний. Уточняйте, если вы считаете, что вы что-то неправильно поняли. Подведем итог этой части. Первое. Уважайте других людей. Соблюдайте их безопасность. Молчите о них. Не публикуйте никакой информации о них, в том числе групповых фото с ними, если они против. Если вы опубликовали групповое фото, отметьте всех людей, которых вы знаете, если это социальная сеть ВКонтакте, чтобы люди знали, что их фото опубликовано. Не публикуйте свои фото, если это возможно. Не указывайте нигде свой номер телефона, особенно в публично доступных резюме, даже если потом они будут сокрыты. Не указывайте свой домашний адрес и не подтверждайте, что другие люди живут по какому-то адресу или что им принадлежит какое-либо имущество. Не указывайте вообще или указывайте только для друзей, куда и с кем вы ездите. Даже постфактум лучше не указывать о том, с кем именно вы ездили, если человек сам не опубликовал это. Удалите записи с такой информацией, если они были опубликованы ранее. По возможности, не указывайте даже вашу фамилию, имя и отчество. Указывайте ложные даты рождения. Выполняйте просьбу по безопасности других людей